Так, выгодно ли сдавать алюминиевые банки? Сегодня попробуем. У нас первый раз набрался вот так вот мешок. Все потоптали. Не знаю, килограмм, наверное, 5 100. Такой здоровый мешок из-под картошки. Там Сейчас приедем, посмотрим. Банки алюминиевые. Потоптали их здесь, они еще не просто лежат, а такие примятые, иначе вообще легко было. Мешок еле-еле идет в завязку. Надо, чтобы не рассыпалось, нам сейчас прихватить чем-нибудь и в машину. Так, ну, едем на металлоприемку. Так, приемка лома. Едем. Десять. Да. Насколько сошлись? Шестьсот рублей. рублей. да. Мы сошлись. Из них черный металл, как говорится, у нас. Все. Да? Мы и, и, и сошли. Короче. 25 килограмм чермета, где-то по 19 рублей у нас сегодня приняли. И 5 килограмм банок алюминиевых по 45, это 225, плюс он там вычел из-за того, что там может у них там вода быть грязь, 10%. Короче, за все нам дали 700 рублей. Ну, мелочи, а приятные. Лех! Идем, получай деньги. Черметовские.